Так, здравствуйте, уважаемый телезритель. Можно, так, можно сказать и так. Сегодня мы будем разбирать ноутбук HP Pavilion G7. А, а конкретнее я вам могу сказать модель. звучит она следующим образом. Вынимаем аккумулятор, соответственно, и смотрим. Модель у нас называется uh, HP Pavilion G7. 2252 SR. Так, вот этим мы сейчас и займемся. Так, аккумулятор мы уже сняли. Теперь пойдем последовательно. Снимаем крышку. Так, сняли крышку. Крутили болт. Снимаем крышку. Так, дальше нам необходимо вытащить жесткий диск. Делается так. Сейчас Снимаем разъем, вынимаем, следующая оперативная память, Пух. Нет, оперативная нет, память нет. Так, теперь мы должны вытащить привод, так, для этого откручиваем вот этот который находится, здесь, Винты складываем, конечно, чтобы они у нас не упали. Так, не отпускаемся. Теперь вытаскиваем. Так, теперь ослабляем три винта, чтобы вытащить привод. Раз, два, так, так. Все. Вот я уже вытащил. И вытаскиваем привод, соответственно открывается легко без проблем так следующим нашим шагом будет откручивание всех винтов которые есть имеются в наличии так ну ладно я сейчас вас тут утруждать не буду всем этим просмотром укручивание всех винтов отключаюсь так значит пока отсутствовал, я выкрутил все винты. И следующих отверстий, тебя они все были. Здесь, здесь, здесь, здесь. Не забываем про три винта, которые находятся, где аккумулятор. И по периметру. Вот. Следующим нашим шагом это будет снятие клавиатуры. Это переворачиваем. Поворачиваем, значит, ноутбук. Так, будем сейчас снимать. Так, для этого, для этого нам потребуется что-то острое. Это значит, мы возьмем такую штучку. Так. Такую штучку там нужно эти защелки, соответственно, отстегнуть. Вот. Так. Кроме одной защелки. И все, вот мы отсоединили клавиатуру. И не забывайте, что здесь есть шлейф, который нужно, нужно отсоединить. Так, отсоединяем шлейф, который соединяет клавиатуру и материнскую плату. Делается это так. Нам нужно просто приподнять. у меня защелку, которая держит, крепит этот шлейф. Дальше снять щелку, и мы шла соединена. Следующий наш шаг Следующим следующий. Мы откручиваем есть винты, которые есть. Все, буквально все. Все, что видно, все откручивают. Делается это для того, чтобы снять крышку. Верхнюю крышку ноутбука и добраться до материнской платы. Ну и, друзья, не забываем, после того, как мы открутили винты все, нам нужно будет снять все шлейфы. Материнскую плату. Так, здесь. Третий. Предпоследний. Теперь мы снимаем шлейфы, все которые здесь есть. Делается это аналогично, как и со шлейфом клавиатуры. Вот так. Так, соединили и большим сценам снять крышку соответственно вот, вот. она вот хорошо отходит значит мы все винты открутили все что могли все что надо Uh -huh. так. Таким образом мы сняли крышку. Кстати. Так, перед нами материнская плата. Вот, материнская плата. Так, И... дальше нам нужно оценить все разъемы. Все разъемы. Начнем шарисла. Покорово. USB-порты. Так, дальше. Это жесткое листо. Слезь питание. Так, теперь откручиваем материнскую плату. Здесь по большому счету всего лишь один винт. сколько я вижу. Так. Отлично. Так. так, вроде все швы находятся Теперь мы можем ее вытащить, наконец-то, Если можем вытащить плату. Так, вот и все, перед нами плата, киринская плата. Все, разборку закончили.